А вот сейчас я тебе честно скажу Слышали такую фразу? У меня подруга была, она каждый разговор так начинала А вот сейчас я тебе честно скажу Меня всегда подмывало спросить и до сих пор как было Но люди редко признаются себе, что большую часть мыслей, которую они произносят вслух это никакого отношения к правде не имеет. Но, в принципе, мы же все честные, правда? Действительно правда. Давайте попробуем честно тогда себе признаться, какой главный фактор образования болезней в нашем организме. Самый главный. Готовы? Всех болезней в нашем организме, ну, исключая травмы, разумеется. Попробовали? Диетологи скажут, что это питание. Ну, оно каждый день влияет на наш организм. Спортсмены скажут, что это движение. Психологи. Ну, у психологов много разных версий, как и направления. Но в любом случае они скажут, что это наше эмоциональное состояние. Но все они будут далеки от истины, пока не признаются себе, что большая часть утверждений ложные. Если бы это было не так, то самые авторитетные люди в плане здоровья уже давно бы спасли планету от болезней. Врачи, да? Но вот вам простая математика. Возьмем любой город с количеством людей, 100 тысяч населения, например, я возьму свой город. В моем городе как раз столько и было, и до сих пор столько есть. В 70 году в моем городе было две аптеки. Сегодня, спустя 50 лет, там 20 аптек. Вопрос, когда больше было больных на 100 тысяч населения, раньше или сейчас? Врачей стало больше, больниц стало больше, аптек стало в 10 раз больше. И, соответственно, что? Больных стало в 10 раз больше. Там же кто-то лечится, покупает лекарства. Второй вопрос. Если увеличить количество врачей сейчас в 10 раз, что будет? Сократится число, число больных или увеличится во столько же раз? Ну, ответ мы знаем, это же простая математика и как бы немножко логики. И мы знаем, что тенденция идет к увеличению, а не к уменьшению лекарств и врачей. Поэтому менять внешние факторы мы не можем. Ну и, в принципе, не будем это делать. Но надо себе в этом честно признаться, если мы хотим быть честными перед собой, и ответить себе справедливо, правдиво, что мир идет не в том направлении, которое нужно мне. Значит, что нужно делать, надо срочно сворачивать с этого пути, немедленно. Иначе я скоро попаду туда, куда мне не надо, в больницу, в аптеку, ну или в любом случае в зависимости от людей, которых мое здоровье не интересует, это точно. Если бы интересовало, мы бы, повторяю, давно бы все были здоровы, учитывая, что врачей стало в 10 раз больше. Но это если быть честным перед собой. А честны ли мы перед собой? И это только один пример, а их же есть много. Так вот, честны ли мы перед собой? Ответ, разумеется, нет. К чему это приводит? Нечестность с собой. К нечестности по отношению к другим. Те же самые врачи, они должны бы нам, исходя из выше приведенной статистики, кричать «стойте, не подходите, стойте». Не подходите к нам близко, мы ведем вас в мир болезни, не здоровья. Бегите от нас немедленно, но они говорят, мы вас вылечим, и вас вылечим, и вас вылечим. И вас вылечим. Идите, идите к нам. И мы им берем. Так вот, нечестность ⁇ один из главных факторов образования всех болезней в нашем организме. И один из самых игнорируемых. Я это проверял на себе. Я так же, как и вы, был нечестен по отношению к себе и болел. Я также ходил к врачам, искал у них ответов. Ходил бы и по сей день, если бы не начал их ответы искать в себе. К сожалению, мы себя не видим со стороны, поэтому самостоятельно это сделать невозможно. Вернее, исключения есть, но это один раз на 100 тысяч, мы их даже не будем брать в расчет. В основном, признаться себе, в чем мы себе врем, это путь длительный и не всегда успешный. Потому что, повторяю, мы себя со стороны не видим. Не можем дать себе объективную оценку, и, следовательно, не можем увидеть это. Но выход есть, и он, как всегда, как все гениально, очень прост. Это открытый диалог. Но с кем? С кем мы можем быть честными? Мы не можем быть честными ну, с чиновниками, не можем они нас дурят, мы их дурим, с коллегами по работе, у каждого свой интерес, с клиентами, особенно если ну, работаем в области продаж, тут уж как заведено, недостатки скрыть, достоинства преувеличить. Мы не можем быть честными с близкими, особенно с самыми близкими людьми, с родителями, с детьми, мы их щадим, защищаем от правды жизни и многого не договариваем. Мы не можем быть честными с любимыми людьми, хотя очень этого хотим. Любимому человеку не хочется врать вообще никогда, но мы и тут находим альтернативу. Мы не договариваем правду. А ложь, молчание – это та же самая ложь. По-настоящему честными мы можем быть только с чужими людьми, тех, кого мы никогда больше в жизни не увидим. В поезде, к примеру, встретили человека в купе, излили ему душу и сошли на следующей станции. Больше никогда не встретимся. Вот тут мы можем и правду матку врезать. Но зачастую по привычке YouTube можем наврать стрекороба, а потом думаем, и зачем? В чем смысл? Мы его все равно никогда не увидим. Но привычки наши управляют нами. Привычка быть нечестным. Как это отражается на нашем организме, на нашем здоровье? У нас все системы в организме непрерывно взаимодействуют между собой. И взаимодействие это основано на предельной честности. Только тогда мы можем быть здоровы. Представьте себе, если печень, почки начнут обманывать сегодня, что зачастую происходит, вместо питательных веществ из пищи, которую мы загрузили в желудок, начнут передавать в кровь токсины. И кровь, эти токсины начнут разносить по телу. Что будет? Это болезнь. Так вот, наша привычка быть нечестными перед собой приводит к нечестности между системами организма. Потому что у нас это все взаимосвязано. То, что я сейчас говорю, этому есть научное обоснование. Есть исследования, институты, отдельные ученые. Все это уже проверили, доказали. Кому интересно, вот тут ссылка. Тут есть полное научное обоснование тому, что я говорю. Что нечестность наша первейшая основополагающая проблема. Я просто говорю это простым языком, и вы, в принципе, так это знаете, что когда мы обманываем, мы заболеваем и умираем. Все очень просто. То есть у нас рассогласуются две системы. Это ожидаемая реальность с реальностью фактической. И через какой-то момент времени мы попадаем в очень сильный стресс. Разрушаются социальные отношения, разбалансируется взаимосвязь систем нашего организма, и мы болеем и погибаем. Ну, может, не всегда физически, но в итоге именно так. Но даже если мы не умерли от этого стресса, то у всех, наверное, было состояние, э, Ну, если вспомните, когда жизнь закончилась, и жить больше не хотелось и не было смысла. Так вот, к этому приводит наша нечестность с другими и с собой. Приходим мы к этому состоянию постепенно и идем туда долго, не признавая себе, куда мы на самом деле идем. Как в примере с врачами. Мы же знаем, куда мы идем, Правильно? Но продолжаем путь, потому что туда идут многие. Многие, но не все. Только те, кто боится себе признаться, куда он идет. Но то, что они окажутся в конце пути именно там, куда они идут сейчас, никаких сомнений нет. У них большая аптечка дома, они будут разбираться в лекарствах не хуже самих врачей, но слушать будут именно врачей, которых у них тоже будет много. На каждую болезнь свой врач. Можно ли свернуть с этого пути? Можно. Все ли могут свернуть? Все, но свернут единицы. Я сам шел по этому пути долго и упорно, у меня была большая аптечка, несколько врачей, которым, у которых я был постоянно пациентом, это ортопед, гастроэнеролог, уролог, лорд, терапевт, глазной, зубной и так далее. Последние 8 лет я почти не пользуюсь лекарствами и к врачам очень редко попадаю. Я свернул с этого пути, не сразу, конечно. Мой переходный период был очень длинный. Если бы я сейчас начинал заново, я бы сократил его, наверное, намного многократно. Как сейчас скажу? Но прежде чем я скажу, как я сворачивал с этого пути лекарства и болезней, я слушал мнение профессионалов в своем деле и выбирал из них те, кто был более понятен, логичен и краток. Вы, наверное, тоже так делаете. И думаете, что это единственный путь. Я тоже был в этом уверен. Это, повторяю, длинный путь. Я выбирал самое важное, по моему мнению, проверял на себе, как это работает, потом передавал эти знания другим, проводил семинары, читал лекции, занимался этим довольно долго, но я замечал, что слушают меня многие, а применяют полученные э, знания только единицы. Я думал, что это и есть правильно, пока не встретил людей, у которых показатели эти же были прямо пропорциональны моим. Их слушали очень мало людей, но большинство из тех, кто слушали, кардинально меняли отношение к своему здоровью. И когда я увидел это, меня результаты их настолько впечатлили, я сразу записался на обучение к ним, хотя стоило это денег и немало, но там было именно то, чего мне не хватало. Я прошел это обучение и понял, почему у них такие результаты. Мы исходим от мнения других людей, хотя мы ее отсеиваем и выбираем, но тем не менее это выбор из мнения других людей. А они создали школу, инструмент, где каждый исходил из своего личного мнения и своего опыта. У нас у всех достаточно знаний своего организма и достаточно опыта в его тестировании, потому что мы это делаем регулярно, чтобы прийти к тому, что лично нам необходимо для того, чтобы быть здоровым. Главное быть честным по отношению к самому себе. И они сумели это сделать. Я говорю о системе доктора Дмитрия Шеменкова. Открытый диалог вы можете найти в интернете. Что это такое? Это группа, где собираются люди для того, чтобы прийти к согласию с самим собой. Изначально мы договариваемся быть предельно честными по отношению к своим желаниям и целям. И говорим мы только о них. Ни о чем другом. Мы не рассказываем истории, не приводим мудрых доводов и аналогий. Говорим только о своих личных ощущениях и целях. И о том, каким путем мы к ним идем, к их достижению. Все. Мы не учим других в группе не объясняем, почему мы так делаем. Нам не нужны оправдания. Мы не объясняем, зачем мы идем туда, куда нам надо. Нам туда надо, мы туда идем. Мы просто рассказываем свой путь к своей цели и свои ощущения на этом пути. Делаем мы это в группе из 4-8 человек. Один тренер. Тренер тоже самое делает. Тренер в команде следит за соблюдением правил. Хотя правило одно – быть предельно честным и открытым. И тренер, в принципе, он тоже говорит о своих целях. Только правда, потому что смысла врать или выдумывать нет в жизни вообще, а в группе тем более. Тут никто никого не учит, не осуждает, не объясняет, как правильно делать другим. Каждый рассказывает только о себе, свои цели и путь к ее достижению. Цели могут быть абсолютно разные, к примеру, я хочу наладить отношения с любимым, или я хочу избавиться от болезни от какой-то, или купить себе дом. Но эффективность достижения этой цели всецело зависит от того, насколько мы искренне, и если искренность подлинная, то, как правило, все получается. Эффективность, повторяю, очень высокая. Я проверял. На себе, на других. Важно понимать, что нас никто не заставляет думать как, так, как мы думаем. Это мы сами. И получаем мы то, о чем мы думаем, всегда. Кстати, зачастую люди, озвучив одну цель в процессе работы в группе, меняют ее. Бывает не один раз даже. Почему? Потому что видят ее как бы со стороны. Они иногда понимают, насколько она неважна или ложная цель, и меняют ее. Но это не часто. Обычно люди ставят изначально четкие цели, находят пути их решения. И еще, что важно в группе, некоторые цели других людей нам будут казаться смешными, глупыми, какими-то мелкими. Но не забываем, что это цели людей, таких же свободных, как и мы в своем выборе. И если нам в них что-то не нравится или раздражает, а мы всегда прислушиваемся к себе в группе, к своим ощущениям. Группа для того и нужна, чтобы понять, что другие люди думают и делают для достижения своих целей. Так вот, раздражает нас, как правило, то, что мешает нам самим достичь своих целей. Такая вот метаморфоза. Если нам кого-то жалко или хочется кому-то подсказать что-то, это, как правило, те подсказки, которые нужно подсказывать самим себе. Тем более, что другим мы ничего не подсказываем. Каждый доходит до своего понимания себя сам. Это и есть открытый диалог. О результатах тех, кто проходил открытый диалог, вы можете почитать и посмотреть в интернете, их есть очень много. Эта практика нам помогает выработать здоровый навык коммуникации с миром, с самим собой, ну, с людьми вокруг. Представьте себе, что у вас есть какой-то конфликт, и вместо того, чтобы защищать свою позицию, или пугаться, закрываться, обижаться там, вы можете поделиться честно тем, что вы сейчас Чувствуйте то, что сейчас ощущаете своими ощущениями. К примеру, муж и жена ссорится, и вместо попытки пикировки один из них говорит, ты знаешь, у меня есть такое ощущение сейчас, вот какое-то боли, отчужденности, грусти внутри. У меня есть ощущение, как будто мы ссоримся. Скажи, у нас цель ссориться, разве? У нас же с тобой цель, ну, как я это чувствую, максимально быть счастливыми друг с другом. И я в замешательстве, я не знаю, что делать. Потому что мне тоже почему-то хочется продолжать ругаться с тобой, но я понимаю, что это не является моей целью. Ты-то как? Ты-то что? Представляете, если бы наши семейные разговоры строились вот в таком ключе? Ну или на работе, если начальник на тебя наезжает, как-то с тобой жестко разговаривает или что-то от тебя требует, вместо того, чтобы повышать голос в ответ или оправдываться, мы можем излучить свои ощущения. Вы знаете, я сейчас тоже в каком-то замешательстве, я понимаю, что вы правы, вы расстроены, что это важное дело, я понимаю, что у вас есть ожидания. Я просто, когда у нас в таком ключе идет разговор, я чувствую, что я теряю энергию, мне гораздо сложнее сделать то, что вы хотите. При этом я правда хочу это сделать максимально эффективно. Если мы сможем с вами максимально конструктивно это обсудить, давайте мы поймем, как мне делать вот это, вот это, это. Я искренне расскажу вам все свои мысли. Если что-то где-то я неправильно делаю, вы меня поправите, и мы точно найдем ресурсы, и это точно будет сделано максимально эффективно. Вот если бы мы так разговаривали, исходя из своих ощущений, вот такие и похожие формулировки, они рождаются в соединенности с навыками открытого диалога. Многим из нас почему-то кажется, что в эволюции... Основной движущей силой является борьба за выживание, как утверждал Дарвин. Побеждает сильнейший, быстрее, выше, сильнее. Но это неправда, потому что основной движущей силой эволюции является сотрудничество. Побеждают те, кто умеет договариваться, объединяться вокруг общих результатов деятельности. Формируются метасистемы, которые развивают так называемые эмержментные свойства, которое помогает нам сделать своеобразный скачок. И взаимодействуя друг с другом, объединяют нас вокруг общих целей. И мы приобретаем свойства, которые дают нам огромную силу. И связь друг с другом. Связь живых систем, в которых мы находимся, от которых зависит связь всех систем нашего организма, что для нас является критичным фактором. Главный фактор риска преждевременной смерти человека с научной точки зрения – это фактор социальной изоляции. Это разрушение доверительных отношений. К примеру, женщины социально изолирована у которых диагностирован рак молочной железы, на 84% умирают чаще, чем те, которые социально интегрированы. С появлением интернета мы еще больше изолированы друг от друга, если вы заметили, да? Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Столько возможностей коммуникациям дает совершенно обратный эффект. И этот фактор присутствует. Самоизоляция. Влияние этого фактора риска превышает в 2-3 раза влияние любых других факторов риска. Таких, как лишний вес, или курение, или алкоголь к тому же все эти факторы являются производными от первого нечестность по отношению к себе открытый диалог позволяет найти истину в себе и не искать ее в других или в другом истину вообще найти невозможно с физиологической точки зрения потому что если мы ее ищем правду где-то вне себя где-то во внешнем мире это значит что мы ее там потеряли во первых то есть у нас нет модели этой правды. Во-вторых, есть такой закон вебера фехнера который говорит о том, что интенсивность ощущения чего-либо прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя. Что означает, что истины вне нас вообще не существует, как и счастье. То есть если мы думаем, что мы найдем счастье, если у нас будет новая машина, к примеру, то получив новую машину, мы будем счастливы до тех пор, пока не узнаем, что где-то есть еще новее. И не захотим новую машину. И так до бесконечности. Поэтому не надо себя обманывать. Единственная известная мне роскошь, как говорил Антуан де сент это роскошь человеческого общения. Это неприходящие ценности, без которых мы не можем прожить. А их всего три. Мы не можем прожить без общения, без здоровья. И третья ценность – это время. Если у нас какого-то из этого ресурсов не хватает, наступает разбалансирование систем в организме, и мы мучаемся, страдаем и умираем. И начинается все с нечестности по отношению к самому себе. Хотите узнать о себе правду? Начните с того, чтобы говорить об этом с людьми честно и открыто. Записывайтесь на открытый диалог, пройдите отборочный тур, заполните анкету. И если вы хотите быть открытым и честным перед самим собой, и это желание у вас искренне, то получить эту роскошь человеческого общения вы можете уже в ближайший месяц, как только сформируется новая группа. Добро пожаловать на «Открытый диалог». С вами был Александр Волин.